Алло? Здравствуйте, Здравствуй, кто здравствуйте. кто это? роман Романа Юрьевича. А вы кто? Звонок Сбербанк России, меня зовут Станина Ивановна. А должность? Что? Должность ваша какая? Специалист. Специалист в чем? Ну просто записывается, вы говорите, что вы молчите-то или что? Я должен вам все рассказывать. А вы нет? Пожалуйста, тоже. Я же вам председатель Роман Юрьевич. Я звонок из Сбербанка России. У -у -у. Меня зовут Надежда Ивановна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. По поводу вашего кредита, потребительского звонок, кредита 23 июня две года. 82 дня находитесь на задолженности. Сумма 24 четыре тысячи девятьсот десять рублей на сегодня. По какой причине вы не оплачиваете кредит? Потому что я не должен ничего оплачивать. Почему? 7 числа он звонил, наш сотрудник также отказываетесь от оплаты. С чем связано, почему вы решили, что он... Я буду каждый раз одно и то же. Послушайте запись, вы же записываете. Или что, я буду каждый день объяснять одно и то же? Да, звонки вам будут поступать, потому что... Ну вы... все, ну вы скажите, что вы, что вы хотели сказать, и все. Вопросы не задавайте. Доведите, вот довели информацию, все. Прощаемся да. или что? Почему вы не оплачиваете свой кредит? Опять я должен вам это рассказать, что ли? Да. А что, я каждый раз об этом рассказываю? Сегодня уже вашей задолженности, крайний срок оплаты вас до 20 июля, сумма пять тысяч рублей, это уже с учетом неустоек. Каких вот... еще неустоек? Ежедневно начисляются они, потому что оплаты не поступают. Нет, в... ежедневно начисляются э, э, самое, э, как вам сказать, проценты за пользование моим векселем, вашим банком. Говорите, у вас кредит в потребительский Какой потребительский кредит? Я сделал вклад в вашем банке. Мы говорим с вами конкретно по вашему кредиту, который. Да по какому был... кредиту не было никакого кредита, еще раз говорю. Роман Юрьевич. Я внес ценную бумагу. По какому кредиту вы еще говорите? Да, Роман Юрьевич, подойдите в отделение банка. Я уже подошел и претензию направил, где ответ? Жду ответа. Дальше время за не погашаете, банк на вас в суд подаст. Судья, нам да. порядка, там... Хорошо. Нет. Плюс все неустойки... Хорошо. Кредитные... Советую вам все оригинал договора туда принести. Это моя вам совет. Вы мой. не пытаетесь оплачивать свой кредит, да? Я, я не признаю никакой кредит, еще раз вам говорю. Это не кредит. Говорите. Это кредит потребительский, который вы получите. Да не существует никаких кредитов, Чего вы мне лапшу на уши вешаете? Я мне с бумагу, Центральный банк не перечислил билеты Банка России. Мы обменялись ценными бумагами и все, долговыми расписками. Вы-то тут при чем? А? Роман если банк документы в суд подаст, как вы думаете, какое решение принято? А, вот так вот, да, значит, вы уверены, да, в том, что суд на вашей стороне? Конечно. Конечно. То есть вы мошенничаете, да, а суд прикрывает вас, ваши незаконные действия, да? Мошенничество ваше. То есть вы так уверены в себе, что не знаю, поверили в себя. Вы знаете, что ситуация это меняется? Что ваши все схемы, эти мошеннические, все уже на виду и, и все на суде, которые работают на ваши банки, на зарплату ваших банков, все будут выведены на на чистую воду. Я знаю, да. Я я отвечаю за каждое свое слово. Учитывайте, пожалуйста, что это выдачность может быть истинным. Хорошо. Я так же. То есть, с ваших слов, я сейчас могу фиксировать отказ от оплаты, правильно я понимаю? Я еще раз говорю, я не признаю никакие долги. Я, я вам ничего не должен. Должны вы мне за использование мо моего, моей ценной бумаги, моего векселя. Юрьевич, ну, вы как вы понимаете, что кредит у вас есть. И то, что вот вы сейчас делаете, не можете... Да нет, никаких кредитов, у вас даже лицензии нет на выдачу кредитов. Если вы опять ошибаетесь. Я могу предложить ушить единственное, обязанную минимальную сумму, 750 рублей, к оплате до 20 июля. Оплату будете производить или по-прежнему отказываетесь? Я вам еще раз говорю, я вам да. ничего не должен. Э, потому что данная сделка не была кредитом никаким. Потому что кредита в природе не существует. Это ваши мошеннические схемы. Ой, да это вы все в муроке там находитесь. В обсуждал, что людям вешаете. Я вам еще раз говорю, за пользование моим договором 50% будет вам встречный иск, понятно? Юрьевич, вы можете, конечно, в суд, но.. Тут... Я вам говорю, вы подаете иск, я подаю встречный иск. 50%, 50% с того, что вы заработали на моем договоре. Роман а почему же вы ранее кредиты свой оплачивали? Я не оплачивал, я делал взнос на свой депозитный счет. Еще разберемся, с какого-то перепугу вы снимаете с моего счета деньги. Вы во всем этом уверены, да, Роман Юрий? Конечно, уверен. Больше, чем умерен. У меня есть и доказательства для этого. Так что давайте, там, подавайте, куда хотите. Отказ Я вам от оплаты зафиксировала. Вот, пожалуйста, еще раз ознакомьтесь со своим договором и учитывайте, что все-таки, видимо... А то вы ознакомьтесь со всем, что вам не доводит, куда это все, как это все происходит дальше? Оплату это ч, ч, как, ставка частичного резервирования в центральном банке, как это все происходит? Да? да? Как, как, какие вы средства получаете от Центрального банка за мой договор? Да? Кто кого кредитует-то? А? Скажите, пожалуйста. Оплате. Я вынужден зафиксировать эту плату, как я Ой, вот мне вот с вами, как. Вы, вы роботы, понимаете, вы роботы. Вы, по сути, ничего сказать не можете. Вы как автомат строчите то, что вам сказали. Да, О чем он... с вами можно разговаривать вообще? Вот я вот, сука, пять минут уже потратил на вас. И толку, толку, как толк какой. Вы все кредит, кредит, кредит. Вот что там, заезженная пластинка. Нет никаких кредитов в природе. ли людям? Вы как это? Вы как. Э... Паразиты на, на теле вот видите, вот эти... существующего существующей России. Давайте, давайте, Скажите, вы где да какая разница, где я работаю? Что я вам должен? Я вас не вижу, как я могу вам что-то рассказывать? Было, что вы ну, правильно. да. И что? И что, я должен? Я должен закрывать глаза на преступление, что ли, не пойму. Нет, я вам просто поясняю, что если вам документы передаст суд, какой исполнительный лист? лист? Исполнительный лист это будет уже, если, если суд примет решение. А суд примет решение? Да вы уверены, да, в этом? Да. То есть вы вот так вы... у вас судьи все на зарплате, да? То есть не вот, вот поражает вот ваша вот уверенность это в, в судьях? Я просто вам поясняю, что исполнительный лист здесь может вам на работу. Ваш работодатель будет в курсе вашей ситуации. Да, пусть будет в курсе. Я ему объясню, что да. что происходит. Это получается, если я там работаю, я должен на все преступления глаза закрывать, что ли? Не пойму. Закрывания. И также ознакомьтесь, пожалуйста, что вы на данный момент нарушаете не только договор с банком, но и гражданский кодекс Российской Федерации. Ну-ка, напомните мне статью и что я нарушаю. Давайте. Ознакомьтесь, пожалуйста. С чем? Или это что, у вас бла-бла-бла только что ли? Статью мне, пожалуйста, назовите, и о чем она гласит. Вот и я ознакомлюсь. 12. Или вы что, так будете только? Лирика сплошная. Ну, о чем, о чем она говорит? Возьмите гражданский код и все ознакомьтесь, пожалуйста, если вы так хорошо знаете законы Российской Федерации. Да просто то, что мы, что, что мы совершили Центральным банком сделку... Вы к этому никакого отношения не имеете. Вы как обменник, ваш банк, вот и все. Если я доллары на рубли поменяю, я никому ничего не должен потом. А вы с какой-то какой радости берете с людей деньги. Вот можете эту запись суду передать в суд. Вы просто вы просто в себя поверили. Вы думаете, это бесконечно будет продолжаться что ли? Будете народ грабить? Вы просто поймите и осознайте все последствия вашей неоплаты. Какие Это... последствия? Вы поймите свои последствия, неоплаты. Греф уже заявил, что вам осталось год-полтора. Это максимум. Да, Банковской вы, системе да? вообще. Вы динозавры, понимаете? Вы динозавры, банки. Все ваши схемы, мошенничества, ваша деятельность вообще построена вообще на мошенничестве. Я... Вы я говорю, вы, вы, вы как комары, вы кровопийцы на теле России. Роман Юрьевич. Да. Юрьевич, Телефоны контактные для связи с вами. Какие есть дополнительные номера, кроме этого? Да еще чего. Вот и поэтому и звоните. Рабочий я с вами разго... я с вами разговариваю, отвечаю на ваши звонки. Так что звоните сюда. Рабочий телефон контактный можете сообщить. Не могу. Для связи с вами. Я вас не вижу, я вас не могу идентифицировать. Мне звонит какой-то посторонний человек, у которого даже нет доверенности от Грефа на общение с третьими лицами. Так что ваши действия тоже незаконны. Потому что вы сейчас занимаетесь чем? Вымогательством. Потому что вы звоните от себя, от физического лица. Понимаете или нет? Роман Хорошо, если вы не готовы сверить адрес рабочий, адрес фактического проживания, у вас какой сейчас остается? Да я говорю, я не буду ничего рассказывать, я вас не вижу. Вы мне, вы посторонний человек, позвонили и вымогаете деньги. Смотрите, Роман Юрьевич, адрес указан в секретном доме 27, два. Все правильно? Нет, неправильно. Направить... Я уже давно переехал. 50. Сообщите тогда адрес. Не буду я вам ничего сообщать. Вы кто? Потому что, чтобы направить группу вознаграждения. Ой, господи. Вот сразу пусть они все документы с собой и берут тогда. Правоустанавливающие. Договор оригинал. Заключение и сделки. И доверенность от Руденко, чтобы у каждого сотрудника была. А иначе это будет вымогательство. Я говорю, как только у меня кто-то появится, будет заявление в полицию о вымогательстве. По Все? сообщите, по какому адресу? Пусть по телефону звонят и договариваются, Какой адрес? Нет, лично беседу с вами, если по телефону вы не готовы. Я говорю. Так, пусть они мне позвонят, и мы с ними договоримся, где встретиться, Нет, вы... Чтобы они мне предоставили документы. Подождите, Роман Ильич, а как вам по телефону смогут документы? Я говорю, они позвонят и договорятся о встрече. Что, еще раз еще раз повторить? Третий раз? По какому адресу? Да какая разница? Позвоним договорятся. Зачем адрес-то? Это что, вымогатели приедут на мой адрес, что ли? То есть Я говорю, я ваши действия буду квалифицировать как вымогательство без соответствующих документов. Ну, так вы хоть сами говорите, чтобы документы привезли вам на какой адрес. Да Зачем на адрес? Я говорю, позвоните и договоримся о встрече. Адрес. То есть адрес вы не можете. Если да. надо будет, я сам в банк подойду. И вы мне предоставите все свои права требования, да? Только не копии, пожалуйста. Понятно. Давайте на день договоримся, я подойду, вы мне покажете, где я чего должен. Давайте... Я вам давайте адрес Нет, давайте я сам подойду и с вашими сотрудниками пообщаюсь. Пожалуйста, подходите в отделение... Куда? И что? На какой день? Чтобы все было готово, чтобы я не сидел там в очереди? Договоримся на конкретное время сейчас с вами. Я подойду. Вы мне покажете оригинал договора заключенного, покажете доверенность на сотрудника, который выписывал, подписывал договор от банка, да? Покажете доверенность на тех, кто, кто хочет... от любой, кто ко мне обращается, как к третьему лицу, должен иметь доверенность от юридического лица. Понятно? Они там что вообще? Поотнаглели? Кому-то надо просто настучать по голове им. Им, конечно, виднее, кто я, кто они. И то не справляются. Ведь посуди, они это кто? Они это те, кто наверху. Вот они же пусть и управляются с теми, кто ниже. Ведь я же вижу. Но я же не буду туда лезть. Там и без меня позаботиться кому-то.